DoubleKill Triple Kill Всем привет! В этом видео покажу, как настроить плюс такс 4 вот эту версию для новичков. Пацаны. Ну пока. Ну, погнали. Заходим вот сюда и вот мои настройки. 78, 53, 52, 89. И. Вы можете остановить и делать вот, копировать вот это, вот это все. И вот это, ну, если вы не можете играть, можете это 5 или 4 так. Корректировка э, это 16 450. Ускорение мыши, 3. вот это. Чувствительность геймпада 1. И по цели, ну, это ничего не делай вот можете увидеть и сохраняем давайте заходим в настройки вот покажу вам если у вас 4 ядра то ставим 2 если у вас 6 или больше ставим 3 а это Про... выбрать другую это производительность, э, графический рендеринг, OpenGL, настройки, э, использовать вот этот, вот отключено, и ну, вот этот, активировать высокую частоту кадров, и 240 надо делать, и 1920, вот этот. И еще dpi 320 и параметры параметры вот закрыть веб-сайты вот так вот так вот это не надо ну, это важно важное что э, движок и экран важные пацаны другие не важные и игровые настройки вот чувствительность мыши а теперь заходим в управление настройки а теперь вот видим 20 и 78 это делаем 11 и 10 вот и э, прицел ну 40 вот стенку чуть-чуть вот сюда и стенку вообще 50 и 30 ну если хотите быстро делать эмоцию вот так поставьте этот убираем и этот убираем и этот Теперь пацаны, вот Алок и Е на, на Е поставил. И теперь выходим. Зайдем в тренировку. Ну, если вы не верите, вот я вам покажу игру. Я просто буду играть. Вот пацаны мы зашли на игру. Теперь берем двух и опять на орел клычка вот так и сейчас покажу. Сейчас, пацаны, ну, это надо, э, вот, 25, где 25? Нет, это 25 и это 20. Все. Сейчас надо лететь, пацаны, вот, летит. Как вы видите, это хорошая настройка. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если хотите э, настройки на телефоны, или пишите настройки, э, пишите мне что, что снимать, напишите в комментариях, потом, что мне снимать вообще-то, э, давайте погнали в тренировку, живых тоже попробуем. Сейчас, сейчас, я настройки забыл. Вот эти тоже пацаны, обзор, дисплей, стандартно, свежий, вс. Ну вот так делаем. А этот э, одной рукой. Это реально классическая. Вс, так. Пацаны теперь.. Вот, пацаны, э, подпишитесь на канал и ставьте лайки, если вам понравился моя настройка. Э, всем удачи и всем пока-пока.